Всем привет! С вами Настя Йога бодрячком И сегодня у нас потрясающая тема Удияна Банха. Я думаю, что многие из вас уже слышали про Банхи. Что такое Банхи в йоге? Банха вообще переводится как замок. И у нас есть три основных Банхи. Это Джиланхара Банха, Банха области горла. А Мула-банха, который наверняка многие слышали Это когда мы активизируем, подтягиваем область промежности Тем самым стимулируя кровообращение в этой области И также есть у Диана-банха, банха области нашего живота И когда все три замка мы объединяем, это называется маха-банха То есть королевский замок, великий могучий замок, который объединяет в себе все три замка а, сразу про все три говорить это очень много, лучше сделать отдельное видео, я так чувствую. И сегодня именно мы будем говорить про Удияна Банху, а, почему? Потому что это очень важное, не говорю, что самое важное, но это очень важно научиться чувствовать а, область своего живота, научиться Чувствовать свою диафрагму, научиться с ней работать. Многие сейчас видели в интернете очень много видео про наули, вакуум техники работы с животом их сейчас очень много их преподносят как техники часто для похудения и даже для красивого пресса если есть какой-то фитнес уклон да у того человека который об этом рассказывает и это прям по-английски называется obsession да как это как-то по-русски правильно сказать это Безумие, что ли, некоторое, да? Э, с которым люди, которые, в общем-то, еще даже совершенно не научились чувствовать своего живота, бросаются на покорение наули. А начинать-то нужно все это с Удияна Банхи. И э, почему? Потому что Удияна Банха, которая э, выглядит на самом деле, сейчас я вам покажу, как выглядит Удияна Банха, да? И затем расскажу, какие волшебные, чудодейственные целебные, исцеляющие свойства, которыми она обладает. Жизнь до Удияны Банхи и после – это два, две, два разных качества жизни совершенно. Сейчас я покажу сначала Удияна Банху, а потом мы поговорим о ней а, чуть подробнее, о ее свойствах и противопоказаниях, и будем учиться ее делать. Есть целых два метода, как ею обучиться, а оттуда вам уже будет и до Наули, можно сказать, рукой подать. Итак, демонстрирую Удияна Банху. Тоже дает у Диана Банха. А, улучшение кровообращения органов брюшной полости а, активнейшее. Это избавление постепенное от запоров. Это профилактика любых венозных застойных явлений. То есть венозная кровь за счет у Дияна Банхи. Гораздо активнее поднимается опять наверх к сердцу Тем самым у Диньяна Банха еще и потрясающая совершенно практика Для профилактики венозных заболеваний Которыми мы с вами, женщины, зачастую страдаем и, кстати, не только женщины, но и мужчины тоже Потому что помимо, там, допустим, неудобной обуви, беременности Или даже лишнего веса да, Что у нас еще способствует, даже если нет лишнего веса, за застою крови в нижних конечностях ну конечно же неправильный образ жизни ну конечно же то что мы с вами в жизни сидим не как вот сейчас я сижу на полу и дай бог вы тоже сейчас сидите на полу перед экраном а мы с вами как правило сидим на стуле и в машине мы тоже с вами едем и сидим так вот у Диана банха это как раз тот самый инструмент который позволяет активно работать с этими со всеми проблемами и это очень и очень здорово а что еще у диана банха способствует выводу лишней жидкости из организма это отличная профилактика э, отеков поэтому э, у диана банха признанный э, метод э, именно для э, омоложения и для торможения эффектов старения во время работы с Удиана Банхой, при постоянном ее применении действительно уходит лишний жир с области живота. И когда вы сами начнете ощущать а, все больше свой живот, когда вы начнете чувствовать, контролировать эту область, да, по своему желанию втягивать это как можно глубже, вы почувствуете совсем по-другому себя, то есть вы будете ощущать эту часть тела не как какую-то дряблую, живущую своей жизнью, которая зависит от того, много вы поели или мало накануне, да? а вы будете ощущать более подтянутое все ваше тело и действительно живот, будет выглядеть гораздо лучше. Помимо того, что уходит жир с живота, уходит жир с боковых частей и так далее, и так далее. То есть фигура действительно подтягивается замечательно от применения удиана банхи. Когда мы применяем удеяна банху? Удиана банха применяется при задержках, например как мы с вами сейчас, как я уже и показывала, в Бахир кумбхахе, когда у нас задержка на выдохе, мы добавляем Удияна Банху, и это усиливает эффект Удияны Банхи, когда мы держ, держ, делаем ее на задержке дыхания. Удияна Банха также практикуется во время классов йоги, не только самостоятельной, но и во время выполнения асан. В каких положениях особенно здорово, если вы будете использовать утияну Банху во время собаки морды вниз вы а, буквально вот после этого видео попробуйте и вы почувствуете они буквально созданы друг для друга утияна Банха и собака мордой вниз также это могут быть и другие положения, это может быть, например, положение корова-кошка, где мы также можем делать движение спиной с выполнением удеяна Банхи на задержке, например, дыхания да? Вы тоже почувствуете, насколько мощно будет работать передняя часть туловища ну и а, какие же есть противопоказания, что важно знать? А, в противопоказаниях, естественно, так как это достаточно интенсивная техника, а, будет гипертония. То есть повышенное давление. При повышенном давлении мы с вами не делаем активных дыхательных практик. Мы с вами не делаем у Диана Банху. А, потому что это повышает давление. А вот у гипотоников, да, у людей с пониженным давлением, это наоборот будет вызывать активное улучшение состояния. Да, потому что у Диана Банха она тонизирует. И она нормализует, приподнимая нормализацию давление. А что еще, так как это активная работа животом, то для женщин самые понятные противопоказания ⁇ это беременность и месячные. Никаких а, у Диана банк во время этого, этих двух важных женских периодов. А что еще? Естественно, это э, обострение каких-то воспалительных процессов э, в полости живота, да? ну, например, там, воспаление 12 кишки, э, если есть э, какие-то моменты, связанные с камнями, вы знаете, что есть какие-то с этим связанные проблемы, э, обострение язвенной болезни также будет являться противопоказанием опухоли, области брюшной, брюшной полости также будут являться противопоказанием. И я думаю, что пришло самое время практиковаться. У нас будет с вами два варианта обучающих. Первый вариант это сидя, то есть мы прямо сейчас это сделаем. И следующий вариант я покажу еще один очень хороший вариант. Мне он самой очень нравится. Вариант стоя. И вы выберете, какой э, из них для вас более комфортный. Итак, вариант сидя. Мы будем делать полувдох. Сейчас пока показываю и говорю. Затем полный выдох, скругляя спину. И затем мы с вами делаем ложный вдох. То есть мы как будто вдыхаем, втягивая в себя как можно глубже живот. На самом деле не вдыхая воздух вовнутрь. Сейчас. Обратите внимание, я вот показывала сейчас на эту область еремные впадины. Она при правильной у Диана банхи также начинает втягиваться вовнутрь. Живот втягиваем по направлению к позвоночнику как можно глубже. А диафрагму... Подтягиваем наверх к области грудины Я понимаю, что в начале, когда я вам говорю диафрагму, подтягиваю к области грудины Вы можете мне сказать, что? Какая диафрагма? Я вообще ничего не чувствую Поэтому, что мы с вами делаем? Мы с вами ребра, дополнительно сделав одеяну, положим руки на ребра И будем ребра расширять с этим ложным вдохом в стороны и подтягивать, как будто даже пальцами можете попробовать, как будто приподнимать их будет чуть больше наверх, в стороны Сейчас все сделаем с вами вместе, руки на ребра, вдох Полный выдох скругляемся, затем ложный вдох потрогайте себя за ребра, не могу с вами говорить а, без воздуха, да, поэтому буду возвращаться, угу. выдыхайте, выдох делаем, а, вдох точнее будем делать также от живота на 5-6 секунд, делаем еще раз, проверьте у себя еремную впадинку, чтобы она у вас втягивалась, Ребра, помогая себе руками, расширяем еще больше, углубляя, углубляя ложный вдох, расширяем их еще больше в стороны И прям пройдитесь по краям ребер, почувствуйте их И затем еще раз обратим внимание на втягивание живота к позвоночнику И мягко-мягко будем делать вдох от живота и расслабляться да, что я еще сделала, когда вам демонстрировала у Диана Банху на задержке дыхания, я еще добавляла взгляд в область межбровия, глаза в область межброви подтягивала глазные яблоки, это усилит воздействие. На начальном этапе это не обязательно, но попробуйте сейчас, я обозначу этот момент Просто почувствуйте, как это усиливает все действие в вашем организме Готовы? Руки на ребра Еще раз мягко полувдох Выдох Вдох ложный Расслабились. Когда будете делать вдох через подсуженную горловую щель или просто вдох, первые э, две секунды постарайтесь по минимуму воздух пускать. Сейчас еще раз делаем у Диана банку на задержке, и задержку мы с вами сделаем э, небольшую, давайте 10 секунд. Еще раз полувдох, руки на ребра. Полный выдох, скруглили спину. Ложный вдох. отлично. И вот для начала по три подхода просто делаем уди банху 5-10 секунд, больше не нужно. И затем уже постепенно ее можно включать, практиковать например дыхание капалабхати, добавлять удеяна банху на задержке без, без воздуха бахир кумхака и добавлять ее постепенно в практику. Сейчас я покажу вам вариант стоя, как можно осваивать э, удеяны банху. Итак, обучаемся удеяна банхи стоя. Ноги, пожалуйста, поставьте э, на ширине бедер или чуть шире. Вам должно быть комфортно и устойчиво. Давайте один раз сейчас э, покажу и прокомментирую, затем будем пробовать делать вместе. Выпрямляемся от копчика до макушки. Делаем полувдох, затем полный выдох, склоняем спину, скругляем, ложный вдох. Так выглядит у Диана Банха стоя. А, напомню, что мы сейчас с вами обучаемся, именно поэтому мы специально э, в этом положении находимся. Да, потому что здесь, когда мы наклонились вперед, нам легко достаточно втянуть живот вовнутрь, мы это прямо с вами чувствуем. Опустились вниз, выдох. На вдохе э, сделаем ложный вдох. И затем поднимаемся и сохраняем Удияна Банху втянутой, да, активной. Мы здесь учимся не только втягивать э, живот и делать Удияна Банху, но и оставаться в ней, когда мы меняем положение. Да, тогда вы более явно почувствуете ее, даже если будете стоять или сидеть впоследствии. Итак, еще раз. Встаем. Вы можете не менять свое положение. Я специально разворачиваюсь боком, затем к вам, чтобы было видно. Делаем полувдох. Выдох. Дияна банха. Выпрямились. Подтягиваем живот к позвоночнику, расширяем ребра как можно шире, проверьте ваши ребра. Проверяем еремную впадину, глаза направляем наверх, глазные яблоки в сторону потолка, макушечкой тянемся наверх в потолок. 5, 4, три, два. Один, мягко вдох, от живота, выдох, еще раз, давайте сделаем сейчас с вами а, три раза подряд, задержки небольшие, 5-10 секунд, я буду делать 10, вы можете выходить раньше. Вдох, пол полувдох, выдох. Вдох. Отдыхаем, выдох, еще раз вдох, полный выдох. последний раз вместе полувдох выдох Поздравляю вас с вашей Узияно-банхой, возможно, первой или не первой, но явно одну из первых. И это действительно замечательная практика, которая позволит вам улучшить ваше здоровье, да, улучшить ваше состояние, потому что, я напомню, помимо глубокого массажа органов живота, венозного оттока, который стимулируется у Дианы Банхой, выводом отеков из организма, мы еще оказываем очень мощное тонизирующее воздействие на нашу нервную систему практикуйте, пожалуйста, у Дияну Банху самостоятельно в начале. Вообще, э, я с утра. А, делаю у Диана Банху несколько подходов, вот, у меня просто, э, я сейчас удерживаю задержки минимально от полуминуты, так, в принципе, у меня э, минута задержка в у Диана делаю несколько таких подходов, а, вот, и э, затем обязательно дыхание капалабхати, вот, э, я еще делаю наули, но это для других видео, вначале, я говорю, не стоит сразу браться за наули, если у вас еще не освоена Удияна Банха, она сама по себе настолько самодостаточна, что, может быть, потом потребность на ули появится еще совсем не скоро, когда вы освоите именно эту технику. Я желаю вам крепкого здоровья и отличного самочувствия. Ваша йога бодрячком.